Привет, друзья! Сегодняшнее утро ничего особенного не предвещало. Утро как утро. Собирался на работу. До тех пор, пока не позвонил друг и не сказал, что нашел очень интересный вариант. Очень неплохую машину за очень выгодную цену. Сейчас вот поедем посмотрим. Это Mercedes E-класса 211. 2004 -го года. Авангард максимальной комплектации за цену которую я озвучу позже на самом деле цена более чем интересная таких цен если они бывают то вот так вот случайно них нарываешься но вопрос в том стоит ли машина этих денег то есть э, очень часто на рынке появляются варианты которые ну на самом деле э, предлагаются по супер цене а по факту они кроют себе э, множество проблем и связываться с ними не стоит. Как, например, цешка, битая, очень свежая, которую мы осматривали. Как и BMW Universal. То есть, цена интересная, а по факту, те вложения, которые необходимо провести машину, они э, не оправдывают целей. Поэтому никогда не надо поддаваться эйфории и э, тщательно все взвесить. Сейчас вот поедем, осмотрим машину и решим, стоит ли она на самом деле этих денег и э, целесообразно ли покупать за такую низкую цену. Может лучше купить подороже, но с меньшими проблемами или в лучшем состоянии. Учитель не дал? Нет, сейчас оподеюсь. Вот он. эта машина. Да. Короче, у него... Пружина коробка сломана. Коробка, коробка сломана. Коробка сломана. Коробка сломана. А, а -а -а. вот ты тоже. Вы прикалывается, брат, Говорит, коробка сломана. Ничего не сломано у нее, кроме пружины. Дело в том, что я ее забираю, она... Вот она. С так, крыша. Дождливая погода, хуже нету для осмотра. Видеть. Сейчас он сказал в 4 500 и все, меньше не отдал Да хорош пикалываться, вот что друг друга ездить Смотри, заднее крыло крашеное походу Я так думаю, посмотри на оттенок внимательно Утешай себя. Утешай. Это точно не пнема А? Не знаю. Я не спрашиваю. Надо посмотреть, если это пневма. Ну, иди сюда, иди сюда. Знаешь что так, пержет. Сига не Циган необычно не то, -то человека? Вот ты тоже. Он хочет сам купить или из-за этого? Да я уже с деньгами приехал. Зачем ему? Видел это? Смотри. Что это? Карниз. Это не не Ничего не я Я тоже говорю, мне не нравится его цвет. Хоть чего не говорили бы мне. Здесь она делали. Цвет не нравится мне Отбитый короче. <смех> <смех> Ах-то, Он сказал, что она назад не едет. Да? Да. О, братан, иди сюда. Рукой проведи по крыше. О-о-о, информация. А ямочка вот. Ну и что? Как это что? Ямочка. А, ямочка от а чего будет настойкой? От чего бывает? От удара. Ключ где? Открывай. Вот она. Ну у меня на пижом были ямочки. Откуда они были? Мы у вас багажники. А это просто, это просто ямка, все И Ему же главное, чтобы багажники электрический был Остальное ерунда. А сколько пот. Масло тут. Где маски? Я вот прикалываюсь. Mm -hmm. Что такое сигнал? Mm -hmm. Это что такое? Что это такое? Так, машина не битая. Морда однозначно не битая. Болты все на месте, не трогались. У довольно большой километраж поэтому нужно очень внимательно отнестись к мотору его состояние точнее вот видите давления нет избыточного это уже хорошо у этой машины уровень масла деляется автоматически без щупа она Внимательно осматривайте места крепления капота. Они могут о многом отказать. Амортизатор здесь стоит. Стойкий. О, смотри Я же говорю, это пневма, а ты мне То есть это не пружина, это пневма. Очень дорогая вещь, осторожней. А ты пружина, пружина. Это же е это же авангард. Но машина вроде не битая, знаешь. Вот заднее крыло, по-моему, крашено и все. Да не капец, оставь, не капец, это все решаемо. Решаемо, только вот деньги, надо. Это в России дорого стоит, здесь не так дорого. Ну, тысяча где-то, да? Одна. Около тысячи примерно, да. Серьезно я тебе говорю? Ты ее возьми, а Ну может не тысяча, но возьму. дорогая она. Ну, да. Чего не открывается? Заглуши ее. Слушай, пожалуйста. А то не открыватель а там. То... О, видишь. Вот. 2.5. Что это? Аудишка. Сам Электрический багажник. Нет. Запаски нет Есть правили. Догадка. Аккумулятор старый. Короче, бери ровно. Это, короче, не осмотр, это антиосмотр сегодня. Бери назад. Еще пять штук положишь, да, и мне продаж за пти. <свят> <свят> а Эй, это, это, <свят> да, это. самое главное, на это лучше маленький прощай. Тут у нас максимальная комплектация: GPS, мультируль, кожа, люк. Только панорама не хватает. И вот что у нас на даметри. 335 тысяч. Как бы для Мерседеса не очень много, но это тот момент, когда у машины могут начаться проблемы. Так. Покрути, покрути. большой косяк. Самый большой косяк у нее в пневме. То есть одна из сторон валяется на земле. А ремонт? а ремонт стоит недешево, насколько я знаю. Это, в принципе, единственное из того, что может стать причиной отказа от покупки. Надо обязательно узнать про то, во сколько обойдется замена этой подушки в левом переднем колесе. Все, крыло задевает. за пактроники не работают. А? Пактроники не работают. Работаем. Как смотри сюда. Где они работают? Делают. Не делают? Так, не ну иди сзади, походи. Работаем. Ничего не горит. Лампочка, вот. Не горит. Они не Нажимал. работают. Сейчас иди, косо. Сзади походи. Я говорю, не а работают, я говорю, не всегда? работают, не работают, ахи. Не работают. Не работают. Вот, ты, их, ты, от, от, ты отключаешь просто. Не работают. Работает. Не работают. Пикало? Не пикало. А ну сейчас посмотри. Они работали. Они так делали, но это значит, что не работали. Тачка кайфовая. Посто почистить надо? Просто Что почистить? На смерти тоже так будет. Да ладно, это сенсор, он недорогой. Не, ах и машина очень хорошая. Где документы? Нету документов. Вообще ничего нету. Нет. А сервисная книжка, все остальные вещи. Все документы. Утверждены. А есть у нее это, он доход Есть. Не, машина просто машина конкретно хорошая, знаешь. Вот с этим надо разобраться. Прямой. Сейчас. Сейчас позвоним, узнаем. Есть у него? Да. Я знаю, что она дорогая. А вот на сколько? Сачка, мягкая она? По-хорошему помыть бы ее. Если не берешь, я возьму. Ну посмотри, какая машина ты не видишь что ли? я могу. Короче, как я предполагал, у нее пневмоподвеска вот этот передний не знаю что подушка или стой как она называется она пропустила и нужно ее менять ее цена как я знаю 1000 евро но э, продавец говорит что э, в мерседесе она стоит 1000 евро но надо узнать правда это или нет потому что в случае если в любом случае это очень хороший вариант если вдруг не будет ее покупать я сам ее Возьму, не сомневаясь, потому что, ну, такая машина Посмотрите, если даже она и была крашена, то сделано это профессионально Тут вопрос, брать или не брать, вообще не стоит, надо брать, без сомнения Две маленькие вмятины, разве это для того, чтобы такую машину оставить? Два ключа, сервисная книжка Состояние, если не идеальное, то близко к идеальному Какие могут быть сомнения? Конечно, надо ее брать Посмотрите, 330 тысяч, а салон, Но если, если конечно, не как новый, то в состоянии близком к идеальному Это вот какой-то налет, но это не грязь даже В общем, мелочь Посмотрите, какие опции у машины Машина очень навороченная Сейчас навигация работает или нет Раздельный климат, подвеска, GPS, люк, мультируль, круиз-контроль. Но это полный фарш. Наверное, есть, конечно, более навороченные версии. Но я так думаю, что это одна из самых навороченных, как минимум. Вот эта вот мятина мне не нравится, но это просто мятина, это не удара. Это обычная мятина. Но только прилетела она как-то уж очень интересно. Ну все, отдали залог, машина куплена, тут даже сомневаться не надо. Euh, où est-ce qu'on peut trouver les, les, les, les pièces en casse Je vais me renseigner cet après-midi, il y a un casse à Gaulle, ça s'appelle Van Vell de Mark. Uh -huh. Là il fait uniquement Mercedes, case, Mais vous êtes sûr immense. que ça coûte 1000 euros chez oui, et... après-midi. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est 1000 euros en casse. Non, non 1000 euros il n'y a rien qui coûte, mais bah, si t'as une voiture à 3008, Comment ça peut coûter 1000 euros occasion Mais par exemple, la boîte ça coûte 3000 euros direct. Le quoi La boîte. Donc la voiture ça vaut plus en pièces. Voilà. Oui mais la boîte ça coûte 3000 euros. Oui, oui mais c'est possible. Ah, oui garantie. C'est vrai possible. ou pas Oui oui oui bon, Avec garantie mais pas la casse. Même injecteur ça coûte euh, ouais. 200 euros pièces. C'est déjà 200 euros. C'est ce que je dis juste au monsieur, cette voiture là elle vaut beaucoup plus en pièces. Si tu prends la batterie, voilà. toutes les pièces l'intérieur, GPS, l'exéno, le coffre, toutes les pièces qui sont dessus, Окей. Спасибо. О чем ты говоришь? Как ты можешь сомневаться? Такая машина. Короче, купили машину мы. Это бомба просто. Эта машина на экспорт в Грузию. Они за нее дадут. Ну, цвет, конечно, чуть-чуть не такой, который они любят, но эта машина, она идет на ура в Грузию, Армению, Азербайджан. Вот, Армения, это, скорее всего, скоро будет в таможенном союзе, но вот грузины ее покупает на ура. Точно такую мы со знакомым с проблемой мотора, то есть мотор там что-то, какая-то проблема была. Мы купили за 5600, вот. Ну, год у той был пятый, а у этой, а этой четвертый, ну и что? Не-не, ну, пятый. А пятый. может пятый быть? Да, потому что обдувый четвертый год, ну, бумага, а здесь стоит тройка, а там стоит четвертый. Может быть и пятый, конечно, запрос. Нет, я тебе говорю, это пневма, там, если не очень дорого будет стоить, то не проблема. Это... В общем, вот так, иногда бывают такие вот варианты, выстреливают на ровном месте. То есть, вдруг проезжал мимо гаража, увидел, что стоит машина на улице. Понял, вчера вечером стоит. Да, и понял, что это только вновь прибывшая машина. Зашел, поинтересовался, 3 800, сколько сказал поначалу? Сразу сказал, последняя цена Ты а. сказал, чтобы не торговаться ты сказал, Последняя цена угу. В общем, вот так спросил цену Тот сказал вот, 3800 Класс Е Авангард со всеми наворотами <реклама> <реклама> не, Нормально, четко-четко все это где поменяешь, почистишь, химчистку сделаешь И все, катайся на здоровье вот. Я бы тоже такую машину купил, не задумываясь Там даже думать не о чем было вот в таких случаях думать не о чем Потому что, во-первых, это бельгиец как бы они тоже вруны, как как выяснилось но э, так нагло я думаю, что он не позволит себе врать это Нет, мое, это мое мнение держись, я знаю, я покупал машину у него мы у него покупали Ford Fiesta такое бурное начало дня бурное утро купили машину по-быстрому вот. теперь встречный да. поздно не пойман, не вор да. и, ну и все сегодня буду заниматься ешкой до конца уже наполовину замыл грунт, вот сегодня закончу, обклею и сегодня, сегодня не буду красить, сегодня пасмурно чересчур, влажная большая, завтра какая погода будет, не знаешь? Вот так вот, до встречи в гараже!